Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Хачари и вы вновь на канале Новостройки «Новостройки.шот». Сегодня у нас очередной обзор жилого комплекса, который мы вам хотим показать. Ракурс от строительной компании «Спецстроя Кубань». Здесь большой микрорайон, развитая инфраструктура и все необходимое. Смотрите дальше наш обзор, чтобы узнать о нем подробнее. Сегодня мы пройдемся по району, поговорим с менеджером строительной компании, поговорим о вариантах квартир в этом жилом комплексе, о том, что и почем можно купить и многое другое. Все возникшие вопросы вы, как всегда, можете задать в комментариях. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки и поделитесь этим роликом с друзьями. Чем больше людей его увидят, тем больше подписчиков у нас. Ну что, друзья, вот мы с вами встретились. Екатерина это менеджер строительной компании Спецтрой Кубань, и мы ей сейчас зададим вопросы, которые нас интересуют. Екатерина, расскажите, пожалуйста, самое главное о другом комплексе Ракус. То, что наши зрители должны знать о нем, все те, кто хочет приобрести квартиру здесь. Уважаемые зрители, я вам представляю жилой комплекс «Ракурс». Сумасшедший комплекс, состоящий из 8 литеров, этажности вот 16 этажей. Постройка у нас «Монолит кирпич». Что из себя представляет вообще комплекс? Во-первых, как я уже сказала, он состоит из 8 литеров. 4 из них сдается в августе 2022 года и остальные 4 в декабре 2022 года. Насколько он шикарный, я сейчас вам произведу вот именно ваше впечатление. То есть на сегодняшний день комплекс находится именно в точечной локации. Он находится в окружении таких огромных транспортных развязок, огромных торговых комплексов Красная площадь, Баскет-Холл, резиденция Санторини. И самое главное, конечно, это школы и детские садики. У нас ближайшая школа. По улице Кореновской целых три школы, 95-я, 96-я, 98-я, целых три детских садика, государственные, частные, то есть большое соответственно, количество, что касается коммерческих помещений. В этом комплексе у нас состоит вот первые этажи полностью коммерческие, начиная от обычных магазинов, пятерочки, магниты, заканчивая пекарнями, банками и так далее. Что касается а, парковочных мест, у нас за жилым комплексом находится огромная парковка коэффициентом на одну квартиру, одно машино-место. Она наземная, бесплатная. Ну и соответственно, как уже поняли, что комплекс действительно шикарный. Да, комплекс действительно шикарный, друзья. Давайте пройдем в квартиры и Катина нам подробнее да. расскажет о предложениях, о ценах и о акциях в этом жилом комплексе. Ну а для всех желающих приобрести квартиру в жилом комплексе «Ракус», что нужно делать? Конечно же, звонить новостройки часов записываться на просмотр, и мы сюда с вами приедем обязательно. Ну что, друзья, вот мы с вами находимся в самом жилом комплексе «Ракурс». Обратите внимание, здесь два лифта, один грузовой, второй пассажирский. Дом построен по монолитно-кирпичной технологии, и здесь, конечно же, центральные коммуникации. А какие здесь квартиры, смотрите дальше. Ну что, друзья, вот наша первая квартира, которую мы вам хотим показать. Давайте начнем обзор с нее. Друзья, смотрите, это двухкомнатная полноценная квартира 53.9. Пойдемте я вам покажу. Начнем с коридоров входной части. Во-первых, большой коридор, где у нас встроенная система хранения войдет вообще а, так, как нужно. Далее у нас раздельный санузел. Обратите внимание, у нас они в разных сторонах. Он раздельный и очень важный момент. У нас получается две изолированные комнаты. И кухня-гостиная с двумя световыми точками с выходом на лоджию. Посмотрите, какая шикарная солнечная сторона. И очень важный момент, окна выходят на парковку. Один из вариантов, который мы вам можем предложить. Соответственно, у нас есть такой, а, возможность такая возможность, чтобы наблюдать за своим автомобилем. Но помимо всего прочего, на комплексе есть у нас, соответственно, видеонаблюдение по всему периметру и зоны точки Wi-Fi. Что касается кухни, здесь кухня-гостиная, здесь у нас, естественно, мокрая точка, и также мы можем сделать кухню при желании, пойдемте, я вам покажу. Так как у нас ванна здесь, с этой стороны, мы при желании можем сделать кухню в этой комнате. То есть у нас две мокрые точки, и, соответственно, уже сам клиент решает, где ему разместить данную зону. Друзья, ну а эта квартира 51 квадратный метр на две стороны. Замечательная планировка, о которой нам расскажут подробнее сейчас. Пойдемте, друзья. Мы сейчас находимся в двухкомнатной, опять повторюсь, полноценной квартире. Она является бабочкой, то есть на две стороны. Очень важный момент. У нас получается две изолированные комнаты и одна большая кухня-гостиная. Одна из комнат с выходом на лоджи, обратите внимание. И очень важный момент, повторюсь снова, у нас сейчас проходит акция в компании ССК. Вы можете приобрести любую квартиру, которую мы сейчас вам покажем, по низкой ставке, с ремонтом и, что самое важное, дом на сдаче. То есть в августе этого года сдается. На жилом комплексе «Ракурс», друзья, работают настоящие профессионалы, в том числе иностранные специалисты. Друзья, жилой комплекс «Ракурс» расположился в районе с очень развитой инфраструктурой. Совсем рядом расположены Красная площадь, Ледовый дворец, Баскет-холл, а также магазины и таблиц. Рядом также находятся объекты социальной инфраструктуры, а именно средняя общеобразовательная школа номер 95, 96 и 98. Здесь также есть детские сады номер 100, 107 и 108. Также рядом расположена городская поликлиника номер 13 города Краснодара. А в 10 минутах езды на автомобиле расположилась база отдыха Санторини. Ну что, друзья, вот мы и переместились с вами в офис строительной компании «Спектстрой Кубань». И здесь мы поговорим с вами о стоимости, о том, что можно купить. Так как у нас много клиентов по ипотеке, которые хотят взять ипотеку, мы сегодня с вами будем отталкиваться именно от ежемесячного платежа. Ну а все те, кто хотят узнать цену, вы можете посмотреть на нашем сайте шоу. Ссылку, как всегда, я оставлю в описании. Екатерина, скажите, пожалуйста, что можно купить в жилом комплексе «Ракурс» и какой будет ежемесячный платеж? Да, конечно, отвечу. На сегодняшний день есть уникальное предложение от банка по субсидированной ставке. На сегодняшний день самая низкая ставка 0 0,1 для семьи, у кого есть ребеночек, рожденный с 2018 года. Если брать тот момент, что квартира на сдаче двухкомнатная, полноценная, с ремонтом, повторюсь, сдается как раз-таки вот буквально в августе этого года То платеж составит не более 15 тысяч рублей Вы только представьте Двухкомнатная квартира в Краснодаре С платежом 15 тысяч и с ремонтом Ближайшая сдача И есть процентная ставка Немножечко повыше, но она не такая критичная 0,19 это самая низкая процентная ставка Для тех людей У кого нет ребеночка рожденного с 18 года То есть можно сказать для всех остальных И платеж по ипотеке составляет 18 тысяч рублей Большое спасибо вам Екатерина друзья на этом мы заканчиваем обзор любого комплекса ракурс обязательно подпишитесь поставьте лайк и включите колокольчик чтобы узнавать о новых роликах первым. ну а мы с вами встретимся на следующем обзоре